Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это ролик из серии «Я учусь у Сергея Грань». Ролик такой «Итог лета». Лето закончилось. За это лето я блестяще развалил свой инфобизнес. Хотя, вот, получившись у Сергея, пойдя несколько уроков, я уже понимаю, что у меня и не было инфобизнеса как такового. Изначально задачи развалить не было, не было возможности регулярно заниматься работой в интернете. А как оказалось, инфобизнес – это такой же бизнес. Если вы бросаете чем-то заниматься, то все это разваливает. Если вы бросаете работать, ваши достижения ну, через какое-то время сводятся просто ну, практически к полному нулю. Я хотел посмотреть, как долго будет длиться этот процесс развала. Вот я практически два месяца не работал, и за два месяца... Ну, ничего, можно так сказать а Сейчас начну снова с чистого листа а Почему? Потому что, учившись у Сергея Грань Я понял, что у Сергея есть мега методики построения правильного бизнеса Я хочу построить инфобизнес именно правильно По схеме, которая дает на своем тренинге Сергей Грань вот Уверен, что после правильного построения структуры моего инфобизнеса, он будет работать в принципе так, как и должен, без моего такого активного участия. Хотя, возможно, следующим летом я проведу такой же эксперимент и посмотрю, чему он приведет. А сейчас, анализируя вот эти два месяца, могу сказать однозначно, чем буду заниматься и чем бы рекомендовал заниматься всем, кому интересен заработок в интернете. Однозначно буду заниматься, продолжать заниматься Ютубом, поднимать все свои каналы, потому что Ютуб вот за эти два месяца показался ну, очень хорошо. То есть, по большому счету, именно с Ютуба шли какие-то деньги а, за эти два месяца. и Но Ютуб молодец, то есть Ютуб меня поддержал и продолжает поддерживать. Однозначно продолжу заниматься мессенджерами. Вибер, Ватсап, по Скайпу я... Все, что хотел, уже сделал. Вот. По соцсетям ничего принципиального у меня не поменялось. Практически для каждой соцсети есть качественные программы, скрипты, сервисы. Вот. И буду заниматься тем, чем занимался. То есть рассылка массовая рассылка постов в популярных группах в соцсетях. Возможно, более активно займусь контактом, но мероприятием, которое посвящено вебинарам, Возможно, именно это мероприятие я буду только через контакт продвигать. То есть Изначально я пытался такое мероприятие создать во всех, во всех основных социальных сетях, но времени реально не хватает. Поэтому, скорее всего, ограничусь только одним контактом. И только в контакте буду продвигать свое мероприятие. Вот Для этого есть хорошее программное обеспечение, оно себя прекрасно зарекомендовало. Вот, напрямую общаюсь с автором-разработчиком в этом отношении все хорошо однозначно вебинары вебинары мне вести нравилось ну и нравится, наверное, будет вот. не уверен, что смогу выдерживать график раз в неделю, как это было раньше но сделаю все возможное вебинары будут поддерживаться мероприятием и однозначным блогом реализую свою давнейшую Мечту Сделаю себе хороший качественный блог, на котором буду размещать ну, конспекты вебинаров. Вебинары будут в том же самом стиле, как и было раньше. Обзор курсов с целью показать, что же в этих курсах есть полез бы Каждый, познакомившись, сделал для себя вывод, нужно ли ему этот курс или не нужно. Методика хорошо себе зарекомендовала и продолжу этим заниматься. Основная задача, которую я ставлю перед своим новым инфобизнесом Это не заработать там много денег А именно выстроить такую структуру, которая бы, как я уже сказал, стабильно работала Которая бы приносила какой-то стабильный доход Не скачкообразный, как у меня сейчас А вот именно стабильный доход Пусть денег будет меньше, но чтобы я знал на какую сумму я, например, могу рассчитывать вот в этом месяце, ну, хотя бы там плюс-минус. Зарабатывать буду, как и раньше, это продажа партнерских товаров, то есть у меня это фу -фу -фу хорошо получается, вот, и тема, которая меня сейчас очень привлекает, возможно, этому я буду уделять много времени, буду искать какую-то информацию, искать, однозначно появятся люди, которые в этой теме, многое сделали, это инвестиции. Но инвестиции не какие-то вот интернет-проекты, которые там сейчас появляются в и ряд. А инвестиции в надежные компании, которые уже работают на земле и работают там от пяти и более лет. То есть хочу размещать свои деньги, чтобы они работали на меня. Я считаю, что инвестирование – это именно то, что и многие хотят добиться. Это почти пассивный доход. А при грамотном построении этого процесса, это практически пассивный доход. Вот очень надеюсь, что, да не надеюсь, а практически уверен, что тренинг, который я прохожу у Сергея Грань, поможет мне все это сделать правильно. Потому что первые уроки, которые я прошел, и познакомившись вообще с Сергеем, я понял, что у этого человека очень многому можно научиться в плане именно грамотного построения бизнеса. Потому что у Сергея громадный опыт именно построения работающего бизнеса и на земле, и вот сейчас в интернете. Очень благодарен судьбе, что вот, все-таки она меня привела на этот тренинг. Не буду его проходить быстро, буду проходить его в качестве. Большое спасибо всем, кто досмотрел. Если у вас есть какие-то вопросы по тренингу, вообще ко мне, пишите их, пожалуйста, под этим видео. Все, что пишется на канале, я читаю и всегда отвечаю. Те, кто будет писать матом, я просто блокирую. Большое спасибо. Всем до свидания.